Ли, может, придумаем сами? Просто бери iPhone и обводи его. Мы создали действительно инновационное устройство, вы просто этого не видите. Мы Samsung долго думали над дизайном нового Galaxy S4. И однажды, доедая свою собаку на ланч, я подумал, почему вы просто не оставить его таким же? Почему Apple можно так делать, а нам нет? Вы наверное хотели увидеть 3D-камеру, дизайн и много нового. Так вот, хер вам врила, получите экран и процессор. У Apple это дерьмо вечно проканывает, Почему у нас нет? Ах да, еще мы добавили такие ненужные функции, как двойной снимок и предпросмотр, когда вы подносите палец. Если вы найдете применение этим функциям, напишите нам, мы возьмем вас на работу. Оу, oh, и не покупайте iPhone.